Всем привет и добро пожаловать на канал Я Оля. Я купила три новых лизунчика. Огромные ММДМСы. Если нравятся они, то ставь лайк. И сейчас вместе с вами мы их откроем. И посмотрим, какие они у нас внутри. И стоит ли вообще смысл их покупать. Или все это ерундистика. И если вы хотите, чтобы я отправила вам одного из лизунчиков, то обязательно поставьте лайк этому видео. И также напишите комментарий. И возможно... Вы получите от меня подарочек. Давайте же скорее открывать. Надеюсь, у меня это получится. ощущением такой очень приятный. Ну, конечно же, как и любой лизон, он рвется, но и тянется. По ощущениям очень приятные. Но, конечно, пластичности им все равно не хватает. и откроем последний наш розовый Ребята, вот такие вот у нас лизунчики, и я, честно, не рекомендую вам их покупать, хоть они и большие, но совершенно бестолковые, но пожмякать можно. И также в следующих видео я хочу провести с ними эксперименты и попробовать изменить их слаймы. Так что подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А сегодня всем спасибо за просмотр, и всем пока-пока, увидимся в следующем видео.